Всем привет! С вами Астер. Цель этого ролика это рассказать о будущих обновлениях на MyHomeRP, где собственно я и играю. Не забывайте вводить мой во время регистрации, а при достижении третьего уровня мой секретный промокод АСЦЕРА, который даст вам 5000 долларов и МХ плюс с большим количеством преимуществ на 3 дня. Присаживайтесь поудобнее, а я вам желаю приятного просмотра. Совсем недавно Данил Геррера, он же управляющий проектом, проводил стримы, на которых он смотрел предложения по улучшению. Среди предложений были как нужные вещи, так и абсолютно бесполезные или неактуальные на данный момент. Среди одобренных предложений можно найти как исправление недочетов так и обновление старых систем. Например, одни из предложений, которые мне понравились, это доработка системы такси, добавление гаражей для офисов, добавление тест-драйва на автомобиле, фиксеринг комплектов и добавление их в 24 на 7, а также добавление скинов бомжей на сервер. Да, на данный момент на сервере нет ни системы тест-драйва, а учитывая, что основной гейм на MyHomeRP это автомобили, то это очень важная вещь, ни скинов бомжей. Конечно же, многие не согласятся с тем, чтобы добавлять скины бомжей на проект, но как по мне, система, по которой можно будет их получить, будет довольно прикольной и смешной. Если все выйдет в таком виде, как это задумывается сейчас, или еще круче, то я обязательно запилю про это ролик. Предложение, как вы понимаете, не стопроцентное добавление чего-либо на сервер. Дело в том, что эти предложения идут от игроков. Следовательно, игроки в основном хотят получить из этого выгоду именно себе. Но бывают и такие предложения, которые реально нужны серверу. Например, как фикс ремкомплектов и добавление тест драйфа Однако никто нам не скажет, когда точно все это будет добавлено. Ну а что насчет ближайшего обновления, так это стопроцентное убирание снега, а также некоторые добавления. Также будет фикс-лист, но этот ролик не об этом. В ближайших обновлениях добавят для банк еще одну систему, это захват районов. Система будет работать таким образом. Значит, смотрите, какая будет система. А, будет несколько районов. Ну, скажем, десятка районов специальных, да, отмеченных на карте. И районов не таких, вот как сейчас, да, квадраты. Граффити они останутся, граффити это, ну, другое. Будет отдельно. То есть, э, какие-то райончики, на которых вот так вот будут стоять, э, ну, боты, да. То есть, будет стоять вот так вот бот. Вы, как член организации, либо лидер, да, ее, э, должны будете подойти к этому боту и можете с ним повзаимодействовать. Взаимодействуя с ним, у вас будет открываться окно. Первое, это собрать прибыль, да, с района. И второе, э, если вы не лидер. Да, то это диалог о том, что вы хотите, чтобы этот чувак работал на вас. Соответственно, вы таким образом нападаете на, на короче этот район, ну, чтобы получать с него прибыль самостоятельно, чтобы ваша банда на него э, ну, имела. Начиная войну сразу же, да, то есть вы объявляете здесь э, войну, э, вокруг вот этой территории появляется зона, как у безваров. То есть, э, примерно, сколько там, сотка метров, по-моему, э, для безвара. Да, то есть, у нас такой квадрат появляется вокруг э, с переходом в, скорее всего, э, другой виртуальный мир. И, то есть, зона вхождения тоже как у безваров. То есть, это еще плюс 100 метров. То есть, подъезжаете ближе, вас туда тэпает. А зона войны, она вот 100 метров. То есть, понимаете. И вы должны своей бандой, соответственно, сюда приехать и как бы количеством убийств, сделанных, количеством ваших членов банды, находящихся в момент завершения да, на территории, должны выиграть и получить эту территорию к себе под контроль. Получая ее под контроль, вы, соответственно, сможете подходить и забирать прибыль с этих районов. Вот а, Такая вот будет система. Как по мне, это масштабный контент для Крайма, проблема которого я выявил в прошлом видео, ссылку на которую вы найдете в описании. Думаю, что из того, что крупное запланировано в будущем и что мне сейчас известно, это все. Я благодарю тебя за просмотр. Буду также благодарен, если ты поставишь лайк и подпишешься на мой канал. А я вас отблагодарю новыми роликами. Не забывайте вводить мой никнейм Марк во время регистрации, мой промокод, а также подписываться на группу ВК. Все вы найдете в описании. Всем удачи и всем пока.